Видео озвучено не для продажи Каналом Кирилл Грей Ссылка на оригинал в описании Кто жаждет кусок чемпиона? Похоже она выбыла, Тобиас Не повезло да, этого хватит мне на хороший игрок. Эй, толстяк, у меня есть одна дама, готовая станцевать с твоим парнем. Однако у нее невезучее имя. Хм. Хм. Сделаешь ставку? Да, полагаю. Давай поднимем ставки. Все или ничего? Или это слишком много для твоей кровушки, великан? Джакс, последний бой! Это твое настоящее оружие? Хорошо. Ты хочешь подраться? Или предпочтешь уйти? Хм. Погнали! just going to move! о омури. Никто не трогает мою шлепу. Заткнись, скраб. Вот, дитя, хорошая попытка. Эй, сейда в душе. Да. Как скажешь? Кто следующий?